Uh, всем привет! Я Богдан, это мое первое видео, и я хотел бы сделать обзор на игру King's Road. Uh, в нее можно поиграть uh, через контакт, Facebook или игровой портал студин.рп, который является по совместительству uh, сайтом разработчиков. Uh, King's Road представляет из себя RPG Morg. Uh, в этой игрушке есть uh, три класса: это лучник, мечник и волшебник. Uh, Докачаться можно до 60-го левела, но очки идут до 160-го, которые можно вкачивать по сейке и способности. Да, кстати, развить можно только одного мечника, так как только у мечника э, есть э, способность стать варваром, то есть взять в руки два меча, и тем усилив свой урон, но уменьшив защиту, так как вы снимаете щит. А щит является самой большой защитой в игре. Вот, э, регион здесь Евразия. Ну, то есть, вы можете попасть на сайт к немцам, ну, или еще там кому-то. Так, э, э, можно настроить игру под минималку, то есть, увеличить свою производительность. Или на низкий, то есть, ну, не знаю, почему так, но на низком графика стоит лучше. Не знаю, почему так, честно. Так, нажимаю на «Игра». курицу убил она же могла яичка снести суки так сейчас нагрузится так вот в общем графика такая не сильно уж и прикольная но так нормально так а, в общем лучнику отрывается ее волшебник Начнем, наверное, с волшебника. Так, как я за него вам не советую играть. В общем, э, способности у него дерьмо. Да, и он Магер, но у него защита, честно говоря, картонная. Вот, следующий у нас рыцарь. Ну, рыцарь такой же, более-менее. Но это скорее не рыцарь, а хант. Если кто играл в какие-то... РПГшки типа Royal Квеста Или Алодов Онлайн Вот, а, в общем Покровитель, если вы вкачаете до 10 То в течение 10 секунд Будет снижен урон Ну сейчас на 33%, а если вкачать На 10, где-то будет около 70% И это для всей команды И облик ангела а, Который на 10 секунд Превращает вас в священное существо И вашими ударами а, Восстанавливает вам здоровье 10 секунд, если вы вкачаете до 10. Вот, кстати, что я вам говорил, можно вкачать бар, это двойной удар. Позволяет снаряжать оружие во вторую руку, увеличивая урон 3% силы второго оружия. То есть, если вы вкачаете до 10, то у вас второе оружие будет э, с уроном намного меньше, э, намного больше, извините. Э, так, в общем, остальные пассивки, что я вам советую, это бросок. Он э, что-то типа массового. Э, потом рассечение и дрожь. Это самые лучшие способности. И спасибо, я вам советую сразу а, вкачать здоровье, а, то есть выносливость, а, силу, а, парирование. Ну да, как бы все-таки танк, вы будете забегать в толпу. И уклонение, это от лучников. Кража здоровья, это чтобы при ударе, если вы вкачали а, ускорение, то вы будете очень хорошо восстанавливаться. И самое главное, это защита. Вот, а остальное это уже по желанию. Можно вкачать интеллект, что увеличивает ману. Или сейчас, а вот защита. Это с вероятностью 2 и 5 поглощает 50 процентов на... На... нанесенного вам урон. А, так. А... Я вам в теле покажу рыцаря потом. Давайте сейчас расскажу лучника, как а, на мою. Чёрт а <смех> что то ч-то.. Что-то на него делал уже. А, чего, это медалька. Думаю, ч он так бегает быстро? Так, в общем, <смех> у лучника есть очень хорошая uh, способность. Это приманка. Которая заставляет бежать всех противников на нее и уничтожать его в течение 10 секунд. Uh, приманка это с бесконечным хп. Она не сломается, пока не пройдет 10 секунд. Вот, я вам советую качать на лучника, только массовая. Это ледяная стрела, которую я вкачал на 7, потому что больше, в принципе, и не нужно. Э -э так, и огненный шторм. Это тоже очень прикольно, только ее нужно вкачать на 1. Так как э -э это массовая, больше ей, в принципе, и не нужно. Вот, и советую вам качать на, на десяточку, это горячая стрела, наносящая носящ 145% урона. Вот, и при достижении где-то 85-го левела пачка э, вкачайте снайпера. Так как э, пока вам лучше его не качать, он очень много жрет маны. Ну и в принципе вам на маленьких левелах не, на левелах не нужно э, увеличенный урон. Так. <клёх> Давайте я вам тогда сейчас покажу лучника в деле, а в следующем выпуске уже рыцаря так, а, кстати, здесь можно добавлять друзья а, гильдии так, лучшие здесь а вот, кстати это один из европейских серверов так как вы видите, здесь Гиден Йонг, в общем, где-то с Кореи с Англии, с Европы вот. английские имена Uh, вот, за Redfangs это лучший игрок в игре. Uh, не знаю, может это разработчик, хрен его знает. Так, <coughs> uh, в гильдии даются еще и бафы. Делится uh, скидка на напитки. Uh, увеличение шансов падения предметов, уменьшение скорости ковки. В общем, такие вот прикольные ништячки. Гильдия качается. Uh, гильдию можно вкачать до 15 го левела. Ее вкачивать можно, или ходя по мобам, или в походы. В поход можно попасть, начиная с 40-го левела. Сейчас. Зайду за рыцаря тогда. Вот, можно зайти. Начиная с 40-го левела до 60-го, это пока, идет редкие предметы. Это сет Lockbox. Э, Это пока где-то около недели. Но потом будут опять предметы. А... Сейчас. Начиная с 60-го. Здесь повышенный урон. Вот. Это где-то около недели. А потом вернется назад а, вот такая вот... Вот такие вот а, предметы. А Сеты с костюма, которые можно будет выбить тоже здесь. А... <кхм> вот. Многие спрашивают, здесь есть или хранилище. Да, оно есть. Э, по достижению вроде шестого левела, так как э, на карте есть сюжетки. Э, в общем, э, начиная с первого левела, и где-то по концу обычного, Но... Кхм, блин, как тут? В общем, обычного прохождения игры вам будут даваться квесты. А потом будет переходить на героический и на эпический. Одеваться можно в шмот, который выпадает с мобов. Или можно одеваться вот здесь вот, В подземке. Честно говоря, здесь очень сложно. Так как это мобы с повышенной сложностью и уроном. Вот. И хотел бы теперь рассказать про лучника. А, так как а, многие говорят, что проще всего проходить походы и подземку а, на лучнике. Так как у него есть а, приманка, которая отвлекает всех мулов, а вы где-то стоя в сторонке, всех херачьте. А, вот. А, теперь пойдем к танкам. Я вам покажу, как это неделя Настройки меняю на минимальный, Так как у меня много вклад вкладок открыто, оно у меня будет немножко лагать. Так, пойдем. Да, кстати, на будущее вам скажу, вот это вот подземелье Адамара, здесь падает больше всего бабла. Если уж начал про бабло, то расскажу про шмот. А вот здесь вот у кузнеца каждый день дают тоже какие-то бабки. Кольцо получает прибавку к шансу найти предмет. А по средам вам дается шанс на получение к золоту вот у меня предметы на золото только по средам потом там что-то вторник что-то там еще ну в общем на среду запасайтесь шмотом идите к кузнецу, чтобы выделывать шмотки можно сделать хороший, положив сюда обычный потом положив превосходный сделать превосходный положив сюда хороший, ну и так далее героический, самый последний а, так вот если хотите пойти на золото то кандамару больше никому не нужно так как у него больше всего бабла а, кстати так как я вкачал а, танка а, я бегаю не по одному бью а в толпу и что-то типа паровоза а, собираю по всей карте мобов и в конце где-то их херачу но сейчас не буду так у меня подлагивает маленькими кучками херачить буду Mm. Так, в общем, эти флаги, это что-то повышенное, урон, есть на респу, ахп, и на что-то там еще. она в роль, и вроде все. Так, в общем, как видите, у меня точно кража, при каждом ударе у него резается хп. Так, надо в магазин купить эреспы. Так, расходнички, еда. Так. Вот, видите, уклонение и полирование, это благодаря моим качественным параметрам, которые я хотел. Ты mentioned the whole one. Я, наверное, еще сейчас одну пачку возьму. Сюда. Ага, давай, давай, действительно. сюда. Так, все сюда. Так, <смех> змейка. <смех> ну, в принципе, можно уже и атаковать. Идем в кучку и херачим. <смех> да, очень часто танком отдыхаешь. сива сделать дрожь тебя нажирают ну в общем что-то типа такого но мне не нравится так как это вообще не танк а хант с тупыми способностями на группу хант в принципе ничего сам сделать не может вот <клёх> так идем в город Так, наверное, пока все. В следующем выпуске я тогда уже с... поиграю за лучника и покажу вам, как э, скидывать дофига мобов на приманку. А, черт. Эти лаги достали уже реально. Ну все, буквально через часика пол я сниму научника и пролучника. И что качает на